Очень вкусное и питательное блюдо, которое придется по вкусу как взрослым, так и детям, подавать можно с любым гарниром, делюсь рецептом. Приготовить ежики из фарша в кастрюле очень просто, а результат вас непременно порадует, получается сочное, нежное и очень вкусное блюдо, которое достойно будет даже праздничного стола, фарша у меня свиноговяжий, но можно взять совершенно любой, лучше дама. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все ингредиенты. Фарш переложите в глубокую миску. Добавьте промытый рис. Лук натрите на крупной терке, добавьте по вкусу соли и специи. Вкуснее тем, кто подпишется. Все хорошо перемешайте. Формируйте из фарша небольшие шарики. В кастрюльке подходящего размера растопите масло и выложите ежики. Налейте воду, чтобы она покрыла их примерно наполовину и на небольшом огне тушите под крышкой около 40 минут. За это время вся жидкость должна почти полностью испариться. Тем временем, в глубокой миске соедините сметану, томатную пасту и муку. Хорошо перемешайте и влейте горячую воду, 2-2-5 стакана, добавьте по вкусу соль. Полейте ежики готовым соусом и тушите еще около 20 минут. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот что нам понадобится. Фарш, 500 грамм, рис, 100 грамм, лук 1 штука, масло сливочное 30 грамм, лавровый лист 2 штуки, томатная паста 1,5 столовые ложки, сметана 3 столовые ложки, соль по вкусу, специи по вкусу, мюка 1 столовая ложка с горкой, количество порций 6-8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачного дня!